У нас вот значение вот, есть для гадания, но я в интернете смотрела. Еще, раз, еще раз. для гадания. Там, вот, еще вот такие вот, печати какие-то. Mm -hmm. Я бы хотел узнать об этом, и муж мне сегодня подарил вот это. Mm -hmm. такой, с легким сарказмом, для тебя волшебная палочка. Да. Вот этим вот можно как-то пользоваться вообще? Итак, у нас с вами вопрос о магическом инструментарии. Потому что то, что сейчас, чем поинтересовалась коллега, это, конечно же, некие приспособления, которые помогают для неких магических и около того манипуляций. Ну, давайте сразу определимся. Все, что сейчас продается в интернете по дешевой цене, это, конечно же, все про это так поиграться в этом вопросе. В большинстве случаев по счастью, она никакого эффекта не имеет, именно что по счастью, потому что в негомеые руки попадется эффективный артефакт да, и проблемы можно потом не выбраться, потому что не знаешь, как с ним работать. Вы совершенно смело можете с этим пользоваться, знаете, как, как играем монополии. поиграли, чувствуем себя миллионером, да? потом закрыли, миллионерство кончилось. Со, со всеми артефактами приблизительно точно так же. Артефакты, которые должны работать, они, во-первых, сразу вам скажу, они очень недештые. По одной простой причине, чтобы артефакт заработал, ему должно быть очень много лет. То есть это должен быть наработанный инструментарий, значит он должен переходить из поколения в поколение, несколько сот лет активно должны магичить через этот инструментарий, тогда он может быть рабочим. Бывают исключения, конечно, когда в определенные дни срабатывает, что называется, и телевизор, он с вами начинает разговаривать, и причем разговаривать именно пророческими формулами. Но это зависит не от телевизора, не от артефакта, а именно от дней. Бывают дни, когда у нас грань между мирами немножечко становится тоньше и сработает все что угодно. Вот из известной русской традиции это время от Рождества до крещения, да, вот этот вот период времени, когда принято было гадать, когда принято было формулировать какие-то свои вопросы и получать более или менее внятные на них ответы. И дело здесь не кто это делает, и не с помощью чего это делает, с башмаком, с воском и так далее, а дело как раз именно во времени, время подходящее для того, чтобы услышать знаки близкого мира, для нас, мира, который знает немножко побольше, чем мы, и информация о том, немножко иного свойства, чем у нас, и услышать и понять. Потому что в это время вроде бы как считается, что человеческое сознание тоже в большей степени открыто к мистичному, открыто к магичному, снимается критичность мышления. Но с нашей культурой оно было и понятно, именно как раз в этот период времени нашим милым предкам просто нечем было заняться, потому что все, все пассивные поливные и прочие работы они закончились или еще не начаты. Поэтому мы дурим, делаем все, что угодно. Мы помогаем себе допингом в виде спиртных напитков. В общем, критичность мышления снижается. Соответственно, в этот период времени все можно хорошо услышать и понять. Но артефакты, подчеркиваю, они здесь совершенно не причем. При то, что вы приобретаете, то, что вы покупаете, оно будет работать именно на вас. То есть это не универсальный способ. И работать будет после того, как вы вложите туда время, вложите туда силы, то есть будете раскачивать этот прибор настройки на информацию достаточно долго и когда-нибудь в какой-нибудь момент он у нас заработает. Вот почему мы на наших занятиях руны делаем своими руками, чтобы они сразу были включены именно в нас. Потому что если мы их купим, они то работают, то не работают. Сколько не слышишь от людей, практикующих руны. Почему у меня вдруг перестал работать рунический прибор? Потому что он если ты его сам делал, свою кровь вкладывал, свою бы вкладывал, свое бы время вкладывал, он бы тебе работал всегда, без вариантов. А так он работает не в зависимости от твоего состояния, а в зависимости от состояния мира. Я ответил на этот вопрос. Замечательно.